Всем привет, вы на канале Мистер Диньяс, с вами Дин. Я покрываю игрушку Майнкрафт, я буду заниматься животными. Ммм, Итак, нажимаем кнопку Пой, выбираем нужную карту. И начинаем играть. Так, та да -да, да да Курочки! Да, курочки. Курочки такие. Красивые. Так. Я сейчас возьму овечку. Ца. Где Я в царь. Так, это газ. Ничего полезного, газ не дает. Нам надо именно. Это волк, наверное. Ура! Овца! Хорошо. Овца! Я нашел овцу. Низ, свиньи. Потом ангес. Свиньи, потом. Что за чудо его? Так, фига не разлапшлось. Мы будем здесь Это убираем. Да. Флай. Где забыл поставить? Свиньки. Настал момент. Так, идем, идем, идем. Делаем каэтку. У так. Каитка. Вот так. Вот так. Если что, серия получится не такой долгой. Серия. Не долго. Лица, если что. Какие-то, наверное, спрашивают почему. Потому что так надо. Надо. Надо его, надо. Надо его, надо его. Надо. Так. Вот так. У меня быстро делается закон и животных. Один день уже у меня как. Так, я буду день сейчас все животное. И закончу. Вы качественном моменте серию. Овсе. Я. Скоро здесь будут овцы, и не эту траву, а совсем другой. И овечки. баховечка, баховечка, белая, С когда я буду их кормить, не переживайте, не разноцветные получились. А, поевать. Так. Так. так, берем это. и находим адский песок. Да, да, да. Нет, вы не подумайте, я не буду делать чушь, этого босса не буду делать. Я буду делать, то есть. Так, у меня ночь. Ребят, на этом серию я заканчиваю... И так получилось. На этом я заканчиваю серию. Я строю закон. Это я. Эти клеем. Я... Овечек. Сейчас я покорню всех. Не переживайте. Это я... У меня еще другой сорт. Надеюсь, что у меня еще есть сорт. Ой. Okay. И... Найду им еды Морковка. Э -э. постой, А где пшеница? пшеницы а, я не вижу пшеницы а вот пшеницы здесь эти что тонкие -то яблоки походу как-то не кто-то яблоки. Все. вс. Верим. Да, вы короб. Ура! Достижение! Может что-нибудь и курятини? А-а-а, Вс. Вам курятин. А вы уйдите, как я говорю, морковку. Э. Так. класс. А вы что-нибудь, дорогие? Пшеницу? Да, вы уйдете что у нас о коричневый ну всем пока на замечательном этом моменте мы остановимся все я пойду на балкон все посплю. потом пойду на балкон и закончу Лучше это делать сверх, не сверх и закончу. Всем пока, дорогие друзья и удачи! Кстати, все мои